Доброго времени суток, дамы и господа. Все мы прекрасно знаем, время на момент непростое в плане оплаты игрового времени в ВОВе. Оплатить подписку напрямую невозможно, но имеются другие иные способы. Можно купить... Жетончик за голдишку, нафармив ее в Вове, покупаем жетон, получаем 30 дней игрового времени. Можно купить тайм-карту, использовав ее, мы получаем 60 дней игрового времени. И вот именно о тайм-карте, о розыгрыше тайм-карты сегодня пойдет речь. Будет вообще три победителя в этом розыгрыше. Но, конечно же, самый вкусный приз это первое место это один счастливчик, который получит тайм-карту. Второе место там уже трансмог. Третье место это уже питомец. Перейдем давайте в ВК-группу, потому что розыгрыш будет идти там, розыгрыш будет по репостам, как раньше все было, да, с жетонами несколько лет назад. Перейдем всем в ВК-группу и сами все увидите. Вот он текст розыгрыша, я его даже еще не опубликовывал. Что получается? Розыгрыш по репостам совместно со спонсором Code for Easy. Будет целых три приза, как уже я сказал ранее. Тайм-карта, трансмагрификация и питомец. Подведение итогов 29 января. То есть на то, чтобы зайти в ВКонтакте, у вас имеется сколько? Две недели. Я думаю, это более чем достаточно. Результаты будут на стриме. То есть заходим на стрим, и все там через рандомайзер будет реализовано. Какие условия? Подписка на их ВК-группу. Вот for easy, ссылочка тут будет иметься. Ну и условие уже от меня, что репост хотя бы какое-то время должен провисеть. Правильно? Я думаю, это правильно. Подписываться на свою группу я даже не прошу. Хотите, подпишитесь. Не хотите, не подпишитесь. Главное условие именно это. И именно его я буду чекать. процентов буду чекать. А Желательно, конечно, иметь открытый профиль, потому что закрытый профиль я просто никак не отчекаю. Ну, я думаю, в момент... Подведение итогов вы уж можете открыть этот профиль на несколько минут, чтобы я все глянул. Код for Easy вообще сам по себе это магазин, страничка на Авито, где можно купить любой товар по Вову. Тайм-карта, карта пополнения, Dragonflight, любые другие игры. В общем, смотрите, ссылочку я оставлю в описании. Думаю, довольно-таки неплохой для вас розыгрыш и поучаствовать в нем. Можно и поучаствовать в нем. Стоит. Я же жму опубликовать. Делаю закрепленный пост. И он будет сверху при обновлении странички. Так что припостите. Удачи вам, конечно же. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!